Мы общаемся с жителем поселка Шахты-5, как вас зовут? Галина. Алина, скажите, какие у вас есть проблемы с водой, или, или их вообще нет у вас? Воды у нас нету два месяца после дождя, иногда капает с крана. Я живу на поселке Шахта-Ленина, на улице Бондаренко, вот на нашей улице никого нет воды. Как на... давно? Два месяца уже. Два месяца? какие-нибудь службы приезжали, решали эту проблему, Леня? Нет? нет, никто не приезжал, ничего не говорили. Только приносят квитанции за воду. Но воды нет вообще и днем, и ночью? И ночью, и, и днем, нету ничего нету. Хорошо, спасибо вам большое. К нам еще подошла одна жительница, услышала наш разговор и хочет тоже сказать свое мнение по этому поводу. Как Вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Ирина. Проживаю по улице Верещагина, 3. Там вообще вся улица Войкова. Но ну, вначале еще, если люди, которые ставят именно насосы, они могут как-то откачать воду и полить даже. Мы даже не можем даже умыться, помыться и даже чайчик пить. У нас вообще нет воды. Мы ходим, покупаем на 88-й квартал воду. Как давно у Вас нет воды? уже четвертые сутки сегодня, до этого не было 7 суток, потом немножко пошла, мы ее поймали, понабирали все емкости невидимые-видимые, вот теперь опять ждем. Вы Может, обращались в наши городские службы и каковы объясняют причину? Конечно, конечно вот с нашей улицы делегация, ходила в Горводоканал, писала неоднократно заявление, я лично ходила в Горводоканал, писала заявление. Есть там моя подпись, все как положено, обещали разобраться, обещали какие-то приоткрыть люди, или я не знаю что. Но нам, честное слово, даже какой там полив, это просто элементарно, гигиенические какие-то, сделать свои надобности мы не можем. Ясно. Эту информацию я передам... А где у нас по улице? Куча. Их вас... надо мыть днем и ночью. Я вас прекрасно понял. И эту информацию я передам непосредственно главе нашего города. Я надеюсь, обязательно, пожалуйста, Пожалуйста.